У вас есть проблемы с поиском друзей? Не знаете, как понравиться другим? Ты хочешь показать другим, насколько ты симпатичен, но они должны видеть, что у вас хорошего, тонкими способами. Как они узнают, что вы заинтересованы в них? Что заставит их захотеть узнать тебя поближе? Какие тонкие вещи заставляют кого-то начать любить тебя как личность? Хочешь, я открою тебе секрет? У тебя есть несколько довольно интересных и замечательных качеств, но другие просто еще не знают о них. Итак, чтобы помочь вам в этом, вот шесть советов, как понравиться другим. Во-первых, задавайте вопросы, чтобы показать свой интерес. Вы забываете задавать дополнительные вопросы, с кем ты разговариваешь? Вы находитесь в глубокой дискуссии, и вам определенно интересно, что они скажут. Но как они могут знать, кто ты такой? Социальный психолог и профессор в Университете Джеймса Мэдисона Натали Кер. Написал в статье Psychology Today, это исследование показывает, что люди, которые задают больше вопросов во время разговоров, воспринимаются как более отзывчивые и больше нравятся собеседникам. Действительно, хорошее замечание. Разве у вас не сложилось бы впечатление, что ваш друг действительно заинтересован в вашей истории, если бы они попросили услышать больше? Следующий трюк заключается в том, чтобы действительно активно слушать их, и задавайте дополнительные вопросы, когда тебе что-то интересно. Номер два. Покажите, что вам можно доверять, и сдержите свои обещания. Вам можно доверять? Выполняете ли вы свои большие и малые обещания? Согласно исследованиям, надежность очень важна для других, когда дело доходит до отношений. Исследование 2007 года, проведенное исследователями в Сингапурском университете, Университете штата Аризона и Университет Флориды, обнаружил, что надежность была чрезвычайно важной ценностью в отношениях для людей. В исследовании говорится, по различным показателям важности признака и различных групп и отношений, надежность читалась чрезвычайно важной для всех взаимозависимых других. Так что в следующий раз, когда ты дашь обещание, это хорошая идея – оставить его себе. Это покажет другим, что вам можно доверять, и они могут просто любить вас больше за это тоже. Номер три. Говорите искренние комплименты. Когда вы думаете о чем-то хорошем, о ком-то, часто ли вы даете им знать об этом? Делаете ли вы комплименты другим, когда у вас есть такая возможность? Это может просто сделать чей-то день лучше. Теория вознаграждения притяжения – это хороший пример того, как вы можете начать нравиться другим больше, когда ты заставляешь их чувствовать себя лучше. Теория гласит, что людям понравятся те, с кем они связывают награждающие события. Или если ваше поведение заставляет их чувствовать себя вознагражденными, тогда они будут любить тебя за это больше. Если вы часто бываете в хорошем настроении и, в свою очередь, заставит их чувствовать себя лучше, это награда. Если вы не уклоняетесь от комплиментов им, когда они сделали что-то доброе, это награда. Они просто будут чувствовать себя лучше рядом с вами. Номер четыре. Дай им знать, что ты существуешь и почаще бывайте рядом с ними. Вы хотите, чтобы вы кому-то понравились? Ну, сначала они должны знать, что ты существуешь. В соответствии с эффектом простого воздействия, чем больше мы постоянно подвергаемся воздействию чего-то, чем больше мы знакомимся с ним, тем лучше и люди начнут отдавать предпочтение именно этому, а не более знакомы с. Так что сделай так, чтобы тебя услышали и увидели. Оставайся рядом для этих разговоров, за чашкой кофе, во время обеденного перерыва, пригласите несколько человек на мероприятие, на которое вы собираетесь. Позвольте людям познакомиться с вами поближе. Номер пять. Подружитесь с их друзьями. Если у вас есть общий друг, у вас уже есть что-то общее, и, возможно, более простой способ познакомиться с кем-нибудь поближе. Это похоже на триадное замыкание. Если есть связи от А до В и от В до С, тогда есть вероятность того, что связь от А до С, которые также должны быть созданы. Так что, если ты действительно хочешь с кем-то подружиться и осознают, что ты знаешь кого-то, с кем они дружат, дайте им знать. У вас будет не только что-то простое, к чему можно будет относиться обоим, но у вас также может быть больше шансов стать друзьями и с этим человеком тоже. И номер шесть. Дайте им знать, что они вам нравятся или вам нравится их компания. Как часто вы даете другим понять, что они вам нравятся? Людям легче испытывать кому-то симпатию, который любит их в ответ. Так что дайте им знать, что вы их цените. Дайте им знать, что вам нравится их компания, или обними их, или помаши рукой, когда увидишь в следующий раз. Им будет легче полюбить кого-то, кто, как они знают, искренне ценит и любит их в ответ. Разве ты не хотел бы знать, нравишься ли ты им? Итак, какие советы вы будете использовать, заводя новых друзей? Как вы дадите другим понять, что цените их? Будете ли вы раздавать искренние комплименты, когда вы думаете о них? Дайте нам знать в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вы это сделали, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделись им с другом. И нажмите на колокольчик уведомления для получения большего количества контента подобного этому. Как всегда, супер спасибо, что посмотрели.